Чего добьется Навальный с помощью митингов? Часть 2. Мирное воздействие на власть. Что делать, если вы не хотите революции, но хотите выразить протест и ходить на митинги? В первой части мы обсуждали, что акции протеста могут повлечь за собой революционные ситуации. Однако, акции протеста далеко не всегда приводят к каким-либо революциям. В европейских странах люди годами ходят на митинги, шествия и другие акции протеста, но ничего плохого не происходит. В чем разница между акциями протеста, переходящими в бунт и революцию, и обычными акциями протеста, нормальными в демократических странах? стабильности ситуации и хорошем отклике власти на протесты. Подробнее об этом мы говорили в первой части. Что происходит, если отклик власти на протесты недостаточен? Акции протеста повторяются вновь. Протестная часть населения сохраняет недовольство и, при поступлении новой раздражающей информации, снова начинает протестовать. Раздражающая информация поступает из внешнего мира или от команды, занимающейся ее получением. Затем проходит к первичному распространителю информации. Это может быть человек, занимающийся записью роликов или распространением информации через социальные сети и блоги. Распространитель распространяет информацию посредством технических средств, например, блогов, каналов на YouTube. Прежде всего, информация доходит до ядра сторонников, которые следят за этими блогами и получают информацию первыми. После некоторой задержки информацию получают и другие читатели, которые следят за блогами менее внимательно. Основная масса людей не читает основной блог. Однако осведомленные группы рассказывают об этой информации этим людям как лично, так и через свои блоги. Люди, узнавая информацию, частично присоединяются либо к ядру социальной группы сторонников, либо к читателям основного блога. Это позволяет им быстрее и полнее получать информацию. Так образуется положительная обратная связь. Люди, присоединившиеся к сообществу, рассказывают о значимых новостях еще большему количеству людей, которые присоединяются к сообществу, тем самым еще усиливая его, что в свою очередь усиливает распространение новостей остальной части общества, и так далее по кругу. Посмотрим это на другой схеме. Изначально небольшое количество сторонников получает информацию с первых рук. Затем, через какое-то время, эта информация усваивается из блогов сторонников другими людьми. После этого информация начинает обсуждаться и таким образом поступает в общество которые при обсуждении рассказывают эту информацию еще большему количеству людей. Это приводит к тому, что количество сторонников увеличивается. Так как сторонников стало больше, то они сразу передают новую информацию большему количеству людей, не дожидаясь, пока эти люди будут затянуты в обсуждение общества. Что, в свою очередь, затягивает обсуждение новых новостей, большую часть общества за более короткий промежуток времени. В итоге, группа сторонников становится настолько большой, что непосредственно затягивает очень большую часть общества самостоятельно через непосредственное общение. Давайте сравним эту развитую схему с изначальной, неразвитой схемой. На первом этапе новость узнают сторонники. В развитой схеме их так много, что они сразу же передают информацию значительной части общества. В неразвитой передают информацию незначительной части общества, так как их мало. В развитой схеме дальше следует агрессивная, незаконная акция протеста, заканчивающаяся государственным переворотом. Власть не успевает среагировать и мобилизовать силы на противодействие. В неразвитой схеме Возникшие волнения еще слабы, недостаточно массовые. Полиция их легко подавляет. Таким образом, если предполагать умысел на революцию Навального, то сейчас он как раз раскручивает эту схему, чтобы затем вызвать очень быструю реакцию очень значительной части общества, так как медленное втягивание в обсуждение его не устраивает. Расчет строится на том, что люди должны быстро и агрессивно среагировать значительной массой, опередив реакцию полиции и заблокировав ее действия. Разумеется, мы можем предполагать и обратную картину, что Навальный просто хочет надавить на власть массовыми акциями протеста и улучшить ситуацию в стране. Свобода собраний – общепризнанная часть демократических прав человека, обеспечивающих нормальное функционирование демократии. Как уже было сказано выше, в Европе и Америке это вполне нормально. И хуже от этого они жить не стали. Что же тогда? Протестовать или не протестовать? Нельзя выходить на митинги, потому что будет революция. Нельзя не выходить на митинги, так как это неотъемлемая часть демократического строя общества. Что делать? Совершенно очевидно, что для перехода обычного митинга в революционную фазу необходимы следующие условия. Агрессивность, так как мирные революции не делаются. Бесстрашие, либо уверенность в безнаказанности, либо чувство, что нечего терять. Массовость, быстрота, чтобы полиция не смогла вовремя предотвратить акцию, либо пассивность полиции армии, а лучше и то, и другое. Также... Нужна организованность. Агрессивность – это желание и умение подавлять чужую волю, действовать эгоистично, не учитывая интересы и мнения другой стороны. Самым простым примером агрессии является проведение несанкционированного митинга. Например, 12 июня в Москве Навальному был разрешен митинг на проспекте Сахарова, однако по заявлению Навального, власть сорвала организацию сцены и звукового оборудования. После этого Навальный призвал выходить всех на Тверскую улицу, хотя там тоже не было никакого оборудования и не был разрешен митинг. На Тверской ничуть не лучше, чем на Сахарова, но митинг не был разрешен. В этих действиях нет никакой логики, кроме ока за око, зуб за зуб. Если власть проявляет агрессию к нам мы будем проявлять агрессию в ответ. То есть это была чистая ответная агрессия. А обратите внимание на то, что власть сама спровоцировала эту агрессию своими нерациональными действиями. Однако, это уже агрессия. Очевидно, что сопротивление полиции, так же как и попытка кидать в полицию бутылками, камнями, распылять них и так далее, это следующая ступень агрессии. К счастью, у нас это редкость. В целом, можно сказать, что признаком агрессии является проведение акции в несанкционированном месте, если властями было выделено приемлемое санкционированное место. Попытки перевести акцию в несанкционированное место, то есть продолжить или организовать шествие туда, куда не было запланировано и разрешено. Попытки прорвать оцепление – Выход на акции с самодельными шлемами, касками, палками, зажигательными смесями и другим оружием. Попытка препятствия движению полиции, автотранспорта. Вандализм, то есть крушение каких-то да, объектов, переворачивание машин, крушение витрин, магазинов и так далее. Драки с кем-либо, не являющиеся самозащитой в том числе драки с сотрудниками полиции или любое сопротивление сотрудникам полиции. Не участвуйте в акциях, если вы увидели хотя бы один из этих признаков. Например, 12 июня 2017 года правильным решением было выйти на митинг в разрешенном месте на проспекте Сахарова. Даже если ваш лидер призывает к другому. Если вы не хотите неожиданно попасть в революционное движение, вам следует избегать любой агрессии, которая очень часто свойственна лидерам. Рассмотрим следующие условия. Бесстрашие. В качестве излишнего бесстрашия, свойственного агрессии, можно рассматривать следующее поведение. Абсолютная уверенность в собственных силах. Власть уступит давлению. Уверенность в собственной безопасности, несмотря на несанкционированность акции. Желание испробовать новые тактические приемы организации массовых беспорядков. Жажда личной наживы. Применение любых тактических приемов против полиции. Желание драки с полицией. Еще одно условие – быстрота. То есть несанкционированная акция, которая не была запланирована заранее. Все это является свидетельством того,